И ушли мы оттуда нахер. Вот, кстати, хочу показать. Сангабен. Вакуум у него бешеный. Это три карата. Колхоз просто, не знаю. Бесит, прям мешается. Если ты подойдешь плотно к стыку, ты его пропилишь. Так, всем привет. Сегодня на обзорчике у нас ASPro C3. Это китаец. Кстати, нормальный китаец. Привет, светлане Иванова, из за предоставленный нам инструмент спасибо. Тут у него минимальная 1000 оборотов, максимальные 200. 750 ваттный он. Вакуум у него бешеный. К потолку пристегивается только в путь. Можно, кстати, даже руками отпустить он будет висеть вот так, использовали, что мы использовали, мы использовали а... но ну, если плоскость есть, да, он присасывается нормально кто будет брать вот такую вещицу если вы, сразу у вас, он не присосется к стене или к какой то там поверхности, знаете что, у вас значит нету плоскости вот когда плоскость появляется вы его просто тащить, замучайтесь. Вот у него минимальная тысяча оборотов. Бывает в некоторых местах это даже многовато. А, минус его... Так, давайте я сначала хотел вам вот еще попутно показать а, сетка сангабен. Типа бронетовской сетки такой. 168 рублей круг. Вот нам в коробочке вот с этой шайтан машины дали вот такие круги, но это... Колхоз просто не знаю. Вот. А, диаметр 225 -й. Вот, кстати, Сангабен чистый. Это убитый уже. Разница, дай. И. Ту стул сюда подходит. Сюда подходит и фустул, и мирка, и.. И обранет, и все дела, Так прям дырочки не совпадают. Дырочки можно прорубать вот такой херней Нормальная такая тема. Мотащечку ставите, чпунг, чпунг, чпунг, и на рынок. Так, что про нее рассказать? Вещица весьма нелегкая. Тоже у нее такой лифт. Без, без заломов, без всего нормально, так на втулочках ходит. Да, Довольно-таки легко. Вообще, что здесь мне нравится, а что мне здесь не нравится? А, нравится мне то, что шланг здесь сделан сбоку, а не с, не с э, фронтальной части наверху так идет, как, бы, как вот у планекса, там, у всяких там, вот у других там есть, э, по-моему, даже на Макалистере, да, у него сверху там идет.. Тут, вот как бы когда вы там, потолок или стену верхнюю часть то есть примыкание потолка к стене вы когда идете у вас этот шланг начинает просто блин он бесит прям мешается вот что мне не нравится в этом аппарате мне не нравится то что здесь нет перелома ручки то есть он вот так вот сделан вот так вот просто вот эта вот часть откручивается удлиняется ручка то есть и через нее там идет по шлангу вся пылюка вот это мне не нравится нету регулировки вакуума но опять же если его подключить к фестоловскому пылесосу то можно мощность регулировать с пылесоса но это неудобно потому что тебе надо его положить подойти к пылесосу блин и как бы ну уменьшить мощность пылесоса мне не нравится то что вот эта крышка сделана на двух болтах это мне чтобы ее снять по быстрому мне надо отключить выключить ее, блин, положить на пол, там на стол, взять отвертку в руки, блин, открутить два болтика, и снять эту крышечку, болтики аккуратно куда-то положить с этой крышечкой, чтобы это все дело не потерялось, блин. Это, это целый путь. Мне не понравилась вот эта ручка. Это понятно, что задумка была такая, что как бы прижимаешь его к потолку, вот, вот этот хват и попер как бы. Но когда вы идете стены и если у вас стоит прожектора какие нибудь вот с такими проводами вот провод сюда просто он сюда попадает и вы когда вот дергаете то есть ведете вы тянете провод и у вас начинается в фонарите заваливаться царапаться стена у меня вот на одной стенке так получилось я удачно поймал этот прожектор и несколько раз я его зацеплял за пылесос цепляется блин вот все, что вот ездит, какие-то провода, вот, легко просто вот заходит сюда, и все. Это вы как бы вперед идете и тянете за собой провод. А вот эта ручка, она как бы не вращается по своей оси, когда она защелкнута. Ну, то есть не защелкнута, здесь как сделано? Здесь вот таким зажимом сделано, ну, как на большинство. То есть откручиваете, она там как бы сжимается, не сжимается, под Она не крутится. Потом, ну, это как бы Китай, все понятно, но вот это, люди болты затянуты и это, вот этот хруст это просто выбешивает. Неплохая машина, все же не руками шкурите, вы экономите очень кучу времени. Вот здесь где-то, где я сижу, где-то здесь около восьми, да, вверх квадратов. Да, здесь я потолок и стены, я где-то минут 20-30 потратил но я никогда не шлифовал такой машины она мне первый раз в руки досталась я пока к ней привык пока понял как ей водить протер стену всего лишь два раза это когда я понял когда вакуум начинает включаться вот она присасывается я пока смотрел как он там присасывается как его оттянуть там в одном месте протер и на потолке я в одном месте протер у меня был случай тоже я как бы не докрутил вот этот хомут, где ручка двигается. И он, когда у меня присосался, я его как бы на себя потянул. У меня, то есть, вот эта рука, часть этой осталась, а ручка вытащилась. Вот. У него еще есть в комплекте мешок э, с, вот с такой же гофрой. Он цепляется, как рюкзак, пылесборник. И можно без пылесоса, э, как бы он сам высасывает пылюку. Но не, не так, как с пылесосом. С пылесосом. Да, ну, на фасаде, да, где-нибудь на фасаде, там еще что-нибудь. Юбка у него очень, кстати, глубокая, вот эта пластиковая, вот этот кожух. Даже несмотря на то, что если взять наждачку без дырок, он, кстати, довольно-таки прилично собирает. У меня не пылил мех на вот этой наждачке. В целом, мне понравилось очень. Э, вот, и, как о, плоскость он выводит просто офигенно. Там, где не он не присасывается, Стоит призадуматься, потому что там нет плоскости. Здесь как? Здесь не, не вот эту. Я пробовал эту, как ее? Фестул. Фэстул. Она с дырочками, но она не совпадает по дыркам. То есть она. То есть ты ее когда наклеиваешь, она перекрывает те дырочки. А? Ну да, все равно, что нет. Но вот это вот место широкое, блин, здорово, собирает пылюку на ура. Вот, пыле удаления у него изумительное, у него даже крошки не сыпятся, если его а, при выключении при подержать, ну не, не, не держать, а вот вы выключаете, но вы как бы с не останавливаетесь, а то протрете, вы выключаете, то есть и пока он не остановится, вам как бы надо двигать и потом только вы его отсоединяете, тогда вообще у вас пыли не будет. она даже не падает ничего. И потом, когда вы уже оторвали, вы просто нажимаете там на кнопку, чтобы пылесос включился, и просто его берете вот так вот. Раз. И он как бы, ну, ну то, что здесь вот накопилось, он бы как раз сразу в тарелку и в пылесос. В целом мне нравится. Вот э, еще бы сделали меньше тысячи оборотов. Вот мне в некоторых местах много тысяч оборотов. Где-то аккуратно подтереть. В общем, постараемся заснять видео, как мы его отдефектуем. Посмотрим, что там с ним внутри происходит. В общем, это лучше, чем руками тереть. Это однозначно 100%. Так что вопрос закрыт. Макалистер не макалистер, фыстул не фыстул, китай не китай. А если, а если у вас руки и жопы растут, то купите себе вот такие вот штаны и, и носите их.